Банде Гуру Пада Дом Дом Бхактабин Досаман Нитам Сри Чайтанна Пропум Бандени Сри Патитаананг пабане бхавишнаве бью наму намах мукан каротивачаланг пангуланг хетгрим жеткипата махангванде параметанандамадвом биндха хойтусиде би пьяви кешвасача Нараяна Намаскитта Наранчайва Наратома Девинсвара Сватингвасам Татуджая Умадила Шанкирита Ней Кришна Акатупадеши Гаури Патраша Пракасанича Садану Ракта Гуру Вакти дхийам сада паривабакно мабистудухм тетхас падам сивавиренчанутам сараньям ветати хм бно тобал фабаддипутам банде махапуршуте чарона Пуранурагро сасагро сармути сарадикам икадам крамкро. Шри Кришна Чайтанна Прабху нетанандо сиаддхитагада дхарасивасади Хари Кисна Хари Кисна Кисна Хари Хари Хари Рам Хари Рам Рам Хари Хари Вишам Бару джевару жуго дхарму палу, Банде жагат кару, Карунаа Кришна Кришна Намами Ганьги Табапа Дупанкаям, Сура Суроира Бандито Гори Нилантара Бигуши Хитбама Бхагам Нарайоно Прия Мананга Мада Шанатам Ваги Памнишь, Амам Бхaji, Шанг Сахара Синду Тарани Сад, Шанг Кританамри Тараси Рамати Маносид, Премам Будху Бихарани Джади Читта Вити, ЧАЙТАННА Чанда Чарани Курутану Рагам, Чайтана Чанда Чарани Курутану САНСАР синдуттарани, хидаям ЯДИ САГА САНКИРТАНАМ РИТАРА СЕРАМАТЕ МНАНОСЧЕТ ПРЕМАМ БУДХАУ ВИХАРАНЕ ЯДИ читтабити. ВИТТИ ЧАЙТАННА ЧАНДА ЧАРАНЕ КУРУТАНУРАГАМ ЧАЙТАННА ЧАНДА ЧАРАНЕ КУРУТАНУРАГАМ Горя ГОСТИ боти. Гаудия Гуштхипати, священный Бхакти сидханта Сарасвати Госвами Дакур Пракупат, Парамахам Саджаган, гуру, сказал «Я готов принять только... Я готов предаться только такому гуру, который даст мне стопроцентное осознание. English, Для того, чтобы изучить so, любую мирскую науку, такую как learn. иностранный язык, санскрит, чтобы это не было еще, нам необходим гуру, учитель. Тем не менее. Мирской гуру не поможет нам освободиться из оков материального мира. Поэтому нам нужен такой гуру, который 24 часа в сутки занят в Хари знаете ли вы Видья Сагара? Это знаменитый философ, которого называют океаном образования, океаном познаний. И, тем не менее, сам он не готов, не смог, не может пересечь. Океан материя. Он не может гуру. Сам он не может этого сделать. So, Ему необходим гуру. Прабхупад говорит, что мы готовы тратить деньги на образование за рубежом. И надеемся, что это приведет нас к спокойной жизни в достатке. А большие компании рассматривают выпускников учебных заведений, чтобы предложить им должности в своих компаниях. Компания предлагает определенную зарплату, может быть, India, жилье. Here, Они обращаются в зарубежные вузы well. и говорят, если вы приедете к нам в Индию на работу, мы предоставим But вам that, квартиру, зарплату и так далее. Прабхупад говорит, что, допустим, человек приезжает по приглашению какой-то большой компании с хорошим зарубежным образованием, но если в этот момент человек, человека парализует, разве эта компания будет платить ему зарплату? То есть, предположим, человек закончил вуз и едет сюда по приглашению большой компании, но если в процессе его парализуют, естественным образом компания не станет платить ему зарплату и даже не даст жилья. Таким образом образование может и принести нам какие-то блага, тем не менее в этом нет никаких гарантий. В действительности, чем больше у нас материального знания, чем больше у нас денег, тем меньше мы обращаем внимание на саду, гуру и вайшнавов. Как правило, богатые, состоятельные люди не заинтересованы в обществе саду. Тем самым мы закрываем дверь для милости. Так мы не должны гнаться за этими материальными благами, за материальным знанием, потому что это не позволит нам обрести милость вашнав. с сожалением, говорил о тех, кто покинули его, они слышали так много харикатхи от меня, слышали, совершали так много киртана. Но в конце концов, они привлеклись Майей и покинули меня. Прабхупад вновь и вновь повторял, цитируя эту шлоку, Скитаюсь по 14 мирам. Куда вы в следующий раз пойдете? Вы точно знаете, у вас есть адрес? Нет никакой уверенности. Все зависит от вашего баджана. По невероятной удаче процессе своих скитаний по материальному миру, Джива может встретить саду и тогда обрести его милость. Прабхупад говорит, что если вы встретитесь с чистым преданным, нужно воспринимать это как благословение Бхагавана, не так, как будто бы вы сами нашли этого саду. В сказано, что according в соответствии с Бхакти Унмука сукрития существуют два вида сукрития. Первое ведет вас к богатству, то есть дарует вам материальные блага. И такое сукрити делает из вас наслажденцев, вы все больше и больше хотите наслаждаться. Вам будут приходить благодаря материальному сукрити деньги, все, что вам необходимо. Но это будет причиной вашего падения. Как мы можем видеть, некоторые так называемые саду совершают якобы гурусеву. Но потом мы видим, как они становятся невероятно богатыми. Но надо воспринимать такие богатства как проклятие Майя. И люди, и когда такие люди падают, такие так называемые саду падают, люди недоумевают, как такое происходит, ведь они, он служил Гуру так много лет. Но мы знаем, что есть признаки подлинного служения Гуру, признаки, по которым мы можем определить. Когда Махапрабху спрашивали, как я могу понять, подлинное служение или неподлинное?» он отвечал, те, кто совершают, занимаются духовной практикой, серьезно духовные, совершают баджан сконцентрированные, они легко могут определить, кто совершает служение подлинное, а кто притворное. И Арджуна также спрашивает Бхагавана, как я могу понять, каков признак. Бхагаван отвечает, признаки есть. And you can a Tasma, shastra, Обратись к шастрам или к чистому преданному За, с вопросом, что делать нужно, а чего не следует. Если человек совершает служение с корыстными мотивами, чтобы его уважали в обществе, чтобы его почитали, это признак неподлинного служения, это обман. И при помощи такого служения успеха не добиться. Как я уже говорил, существует 48 лакхов живых существ. Дарвин насчитал только 8. Только 80 лакхов, а 4 он не обнаружил. Но в шастрах есть свидетельство тому, что живых существ 84 лакха. Итак, мирское благочестие дает вам мирской успех, мирское благополучие, материальное благополучие, но другой вид Бхакти ⁇ духовное сукрити. Способствует you know, бхакти, you know, которое способствует обретению бхакти, которое дарует бхакти. You, so sadhuti, Оно приведет вас к саду. So так в шастрах сказано, что садсанга санга крайне, возможно, лишь по благоудаче. Бывает так, что люди встречаются с чистым преданным, но не осознают, кто перед ними, и просто проходят мимо него. Прабхупат приводит один пример. Допустим, богатый человек приходит в Мадх, принимает просад, на какое-то время проводит там, а потом уезжает. Поба Точнее, просто какой-то юноша. Он просто приходит какое-то время, проводит в матхе, а потом уходит. Но ни у кого не получает наставления. Важный момент. Если дживатма не задает вопросы саду, если в вашем сердце не возникают вопросы, это говорит о том, что она может в любой момент сойти с пути преданного служения, то есть с пути уйти от саду, потому что вопросы — это индикатор того, что человек находится в поисках. Он хочет найти абсолютную истину. Но если вопросов не возникает, он просто приходит, уходит, и нет никакой уверенности в том, что он задержится в обществе преданных надолго. Так вот, если какой-то человек приходит в матх, принимает просадку, несколько дней проводит в матхе, Возможно у него есть какой, до какой-то степени отречения, но so, нам как преданным не особо интересно I mean, uh, some... отречение. Прадхупат ходил, in the field. ходил and в поля, ходил, смотрел, so как совершается служение. Он так пошел в поле him. однажды, told, man, so Правда, а, и вот этот человек, который... Приходил в Мадхи и несколько дней провел в Мадхи. Он увидел, как Прабхупад пошел в мат, пошел в поле, как он рассматривал, сколько собрано урожая, сколько, то есть какие-то бытовые вопросы решал. Этот человек, увидев, что я занимаюсь, якобы материальными делами, оставил меня. Он оставил меня и пошел к Сахаджее, и в конце концов пал. То есть это история, которую рассказал Прабхупад, но в настоящий момент такое встречается повсеместно. Какой-то человек приходит к саду и получает какое-то общение с ними. На него или какой-то человек уже получил общение с каким-то преданным, а потом приходит ко мне. И я начинаю говорить то, что нет, я говорю, и он не может это переварить. Так вот Прабхупад говорит, что нет совершенно никакой уверенности в том когда я прекращу свое движение, свои скитания по, по 14 мирам этой планетарной системы. Если мы по-настоящему хотим пересечь океан материи, если мы хотим плавать в океане нектара, необходимо сосредоточить свой ум на лотосных стопах. Читание Необходимо развивать свою привязанность и любовь к его лотосным стопам. Если любви не будет, никаких гарантий нет. Итак, многие многие говорят что я совершал так много служения на протяжении долгих лет делал то и это для преданных но это еще ни о чем не говорит потому что служение всегда ведет служение сопутствует определенные признаки Однажды во Вриндаване, думаю, что это было в читании Гаудия Мадхи, собралось много преданных. Собралось много представителей нашей Гуру Варги. Среди них и дали слово одному молодому саньясе. Он встал и начал замечательную речь. Он говорил так здорово, что поразительно. Очень хорошо выглядел, с Дандой, был красив. После того, как Харикадха закончилась, один из Махараджи, Возможно, это был Хришакеш Махарадж, стал восхищаться им. Такой, так замечательно говорит, такой замечательный Саньяси. Но тогда один из представителей нашей гуру Варги встал и сказал, я думаю, что это был Джаджавр Гасмами Махарадж, сказал, брат мой, не делай заключений, выводов так быстро. Нам нужно подождать и посмотреть. Не торопись. Жизнь у Баджа не так сложна, и он был прав. Спустя какое-то время этот саньеси пал. Куда бы мы сейчас не пошли, в какое общество преданных. Преданные не знают алфавита, они не знают изначальных основ. Я готов всю жизнь до, до смерти лаять, лаять. Но кто готов принять то, что я говорю? Тем не менее, я хочу продолжать исполнять наставления Прабхупада. Иногда я думаю, возможно, может быть, мне нужно оставить все, бросить все. закрыться в комнате на полгода и не выходить. Если вы хотите проверить меня, я могу на 6 месяцев закрыться в комнате и никого, ни одного лица не видеть. Если есть какая-то пища, какой-то просад, души, туалет, мне не, незачем выходить. Так, все, что нам нужно, это совершать Следовать наставлениям Прабхупада. Мы не можем пренебрегать имя. Прабхупад был так разумен, так умен, он с такой легкостью мог определить, кто есть саду. Если он просто бросал свой взгляд на кого-то, он сразу же понимал, кто перед ним. Он считывал с одного взгляда, считывал человека. Итак, не нужно делать выводов быстро, скороспешно. Необходимо понаблюдать, необходимо подождать, потому что это баджан. Человек может возвыситься до хорошего, до большого уровня. Но пасть в него. Потому что обусловленная душа имеет право пасть в любой момент. Народ Амдастакор говорит, мой", он плачет, и смирение говорит, мой Гуру забросил меня в океан. материального существования. Когда люди читают, они думают, что Гурудев отвергнул его. Но это просто лила. Если бы этого не произошло, то кто бы стал проповедовать? Благодаря этой лиле народ Дастакур так широко проповедовал. Он пишет эти строки из глубокого смирения. «О, Гуру Дев, Ты хотел пролить на меня особую милость. И благодаря Твоей милости я обрел харинам и дикшу от Тебя, наставление. Но в конце концов, Ты выбросил меня в океан страданий». Но когда же вновь ты прольешь на меня свою милость? Вы не знаете Бенгали, а я говорю как будто бы сумасшедший. Это настолько замечательный киртан, Если, вы, если бы вы понимали Бенгали, если вы выучите его, вы обезумите. Если мой Гуру Пада Падма вновь из-за своей, по своей милости, достанет меня за шикху, за волосы, притянет меня к Браджатхаме, я буду спасен, я... И, иначе я умираю. Иначе я умру. Конечно, он говорит, это из смирения, вы что, правда думаете, что такой умрет? Когда Нитай Чандра прольет на меня свою милость, я почувствую, что все, вся материя, которая окружает меня, бесполезна. Когда мои материальные желания покинут меня, «Когда весь мусор уйдет из моего ума, когда мой ум станет трансцендентным, чем мой, когда я увижу Вриндаван, но у нас стоит вопрос, ведь Народ Мандастакур долгое время провел во Вриндаване, он даже получал там инициацию, получил инициацию у своего гуру Луканат Госвамипада, как же он сейчас говорит, когда я увижу Вриндаван. Он во Вриндаване получал образование, то есть провел долгое время. Но теперь он молится, когда я увижу Вриндаван. О чем это о чем идет речь? о том, что мы не можем увидеть Святую Дхаму материальными глазами. Чистый даршан, Вриндавана даршан, невозможен материальным видением. Мы будем видеть что-то подобное Вриндавану, но это не будет истинный Вриндаван. Для этого необходимы трансцендентные глаза. Вы должны привыкнуть совершать парикраму в уме. Когда у вас это начнет получаться, вы поймете, что вы совершаете прогресс. Необходимо сосредотачиваться и посещать святые места в Браджа. если у вас. Начнет получаться, значит, вы на правильном пути. А если нет, если не получается, это говорит о том, что не хватает сосредоточенности ума. Нужно стараться, нужно практиковаться. Когда вы повторяете Харинам, отправляйтесь в допитхмандир, отправляетесь в читание матх в уме. Не так что думаете, о чем попало, а хотя бы совершите парикраму по Майпура Адхами, получайте даршан. Если вы сможете делать это в уме, занять свой ум такой парикрамой, он будет обретать вкус. Вначале будет, не будет хотеться это делать. Но если вы будете стараться, постепенно вы приучите свой ум. Один садо каждый день совершал парикраму Поклонялся Божеству, своего Гуру в уме. Итак, вчера мы пытались, изо всех сил, завершить Говардхана Парикраму, хотя это невозможно, тем не менее, мы старались. В заключение сказал, что нам необходимо отправиться на Сурья Кунду. Это очень значимое место. Для нас, гаудиев, это самое главное место. Вчера я говорил о Удава Кунде. У околорада кунды находится малахарикунда она достаточно there, больших размеров Именно там Кришна выращивал the, жемчуг хотел выращивать жемчуг История такова. Однажды Кришна обратился к маме. Мама, дай мне жемчуга. Но мама не хотела. Она... То есть этот жемчуг был очень дорогим. Очень дорогим. Навришабхана Махарадж пожертвовал огромное количество жемчуга Нандабабе. Они были хорошими друзьями. И тут Гапал просит жемчуг. Мама говорит, ну зачем он тебе нужен? Он очень дорогой. Нет, я буду выращивать его. Я буду выращивать жемчуг. Мама удивилась и все-таки дала. И как раз на этой культе он совершил эту лилу, он посадил жемчуг, поливал, ее каждый, поливал его каждый день, и он пророс. Радхарани увидел его и подумал, такой замечательный жемчуг, такого хорошего качества. Дайте-ка попросим у Кришны чуть-чуть жемчуга, с лолитой, с вишакой. И они обратились к Кришне. Могли бы... Не мог бы ты продать нам его? Кришна сказал, этот жемчуг не для продажи. Вы помните, я просил у вас жемчуга? Вы мне не дали. Теперь вам тоже ничего не дам. А тогда Радхарани подумал, что я тоже буду выращивать жемчуг. Итак, это важное место. Малахари-кунда. Затем паломники идут на Радхакунду. Вначале нужно поклоняться рада Кунджа Бихаре, который установил Прабхупат, потом идти до того места, откуда началась гвардхана Парикрама для вас. Таково правило, если вы а, хотя бы на метр если вы на метр не дошли до того места, откуда вы начали парикраму, парикрама не завершена. Если даже одного метра не, не дойти, то парикрама завершена не считается. Нужно поклониться, когда вы завершили парикраму. Можно переночевать у подножек Гавардхана. For you, maybe 10, Думаю, 10, 10 hours. для вас парикрам вокруг Гавардхана займет maybe. около 10 часов. Но мы делаем в 3 часа, 3,5 часа очень но Не так быстро, но делаем в 3 часа, 3,5 часа максимум. Если вы очень то Но вы если я совершаю парикраму не спеша, у меня занимает это 3,5-4 часа. Ну, как вы пойдете, будете останавливаться, отдыхать, пить, есть мороженое, отдыхать, будете постоянно... Ну, ну, то есть... Ты... Но я привык выходить и без безостановочно идти и сразу же доходить до того момента, где я начал парикраму. По милости Кришны да, по сей день я ни разу не совершил парикраму Говардханна наполовину. Я всегда совершал полную парикраму. Это желание Бхагавана, по его милости лишь это возможно. Так завершив парикраму, Можно остаться на ночь на Гавардхане, попросив, милость, попросив милости в Радхаране. Проснувшись следующим утром, From there usually staying there in I mean, where Обычно я останавливался в, в Сананда Сукада Кунджа, там, где совершали баджан, прабхупат и Такура. Там есть путь, там есть несколько путей оттуда. Можно срезать, по одному из них можно срезать, от Говардхана you know? no like, идет дорога, потом она раздваивается налево и направо, одна ведет на Варшан Ландаграм, другая дорога ведет к чате, к чата. Если вы пойдете по этой дороге, вы увидите деревню одной из саки, потом будет что-то варная деревня, то есть как раз-таки Сурья Кунда, где я провел много времени. Там та, та дорога, которая короче, там могут быть змеи, но если положиться на Бхагавана, по ней можно идти. Я всегда хожу по ней. Нужно идти 7-8 километров, вы дойдете до Чотаварны, того самого места, где находится Сурья Бхагаван. На самом деле Сурья Бхагаван был под водой. Там находится Кунда под водами, которой в два пара йога два пара находился Сурья Бхагаван. В в один чистый браман. один человек, очень Бхагаван пришел в и говорил, «Я там, в Вы можете Амани был там, с Какой-то вы и этот temple был в состоянии, то есть в определенное время был построен храм. Когда я жил там, этот храм был уже практически разрушен. В процессе потом этот храм восстановили. У Сурья Бхагавана четыре руки, и там проходила замечательная лила, когда Радхарани и другие Браджагопи, насобирав цветов и фруктов, предлагают их Сурья Наран Бхагавану, потому что джатия свекровь Радхарани. Строго следит за ней. Она постоянно подозревает ее... В... подозревает, что Радхарани имеет какие-то отношения с Кришной. Поэтому она постоянно следит за ней пристально. На самом деле, у Радарани не может быть мужа. Хотя внешне кажется, что это так, но это лишь устройство йога майя. На самом деле, его, ее мужа не существует. Это лишь вклад йога-майи для того, чтобы сделать лилу более сладостной. Например, люди, иностранцы часто приезжают в Индию, и здесь сплавляются по опасным рекам, по Ганге и так далее. Это, то есть им нравятся приключения. Но это, это своего рода стремление к наслаждениям. Итак, в Радхаране нет мужа. Единственный ее муж это Кришна. Но лишь для Лилы Йогамая создает видимость для того, чтобы больше препятствий, приключений было в Лиле, потому что чем больше проблем, тем сладостнее Лила. Чем больше препятствий, тем сладостнее отношения. Один археолог, думаю, он был из Англии, однажды отправился в Бразилию, в лес, в, в поисках какого-то места, которое было из золота. То есть всю жизнь он потратил на это. Там непроходимый лес с полной хищников, но он потратил всю жизнь, чтобы найти вот эту мечту. И люди, все, все люди многие люди стремятся к приключениям, стремятся к трудностям, к препятствиям. Им нравятся препятствия, как, например, река, которая спадает с Гималаев. Если она, на ее пути встает камень, она перепрыгивает его. Река, как, река с огромной силой спадает вниз, но если она сталкивается с камнем, ее, она преодолевает его. То есть, чем больше проблем мы испытываем, тем сильнее мы становимся. Это таков Кришнабаджан. Потому что Кришна Баджан полон проблем. Если вы вообще хотите его совершать, Кришна надо прежде всего понять, что он полон проблем. Потому что Кришна устраивает so, много проверок. Итак, Кришна, Свекровь Радхарани никогда не позволит ей пойти напрямую встретиться с Кришной. На самом деле Джатила, свекровь Радхарани, Алчная, она хочет денег. И этим пользуется Радхарани. Она говорит, я пойду поклоняться Сурье. Если я буду поклоняться ему, ты обретешь деньги, разбогатеешь, положение в обществе. И она благословляет ее, да, конечно, иди. Так Радхарани обманывает Джатилу. Это также таинство Рупануга Баджана. Людей надо обманывать. И находить время для Баджана. Люди постоянно будут беспокоить вас. А вы говорите им, ну, что-то придумывать и находить время для Харибаджана. Те, кто совершают Кришнабаджан, несравненно умны. Они знают, как найти время для харибаджина как обмануть окружающих обманщик будет обманут другими а То есть так, поэтому радхаара обманывает же телу Итак она готовит подношение для ссорья багалана они готовят разные подношения, собирают цветы и фрукты и приходят на сурья кунду, чтобы поклоняться сурья Нарайани-Бхагавану. Они приходят туда, но там нет никакого пуджария, нет пуджари. Они начинают его искать, это долгая история. Отправляет Мадху Мангала на поиски Пуджари. Между тем, приходит сама Джатива и присоединяется к группе Радарани, чтобы поклоняться. И в конце концов, Мадху Мангал находит Кришну. Они переодевают его так, чтобы никто не догадался, что это он наряжает его пуджари, в одежде пуджари. И Матхуманга представляет его всем Гопе. Это ученик Гаргамуни. Вы так удачливы, что я нашел его. То есть он непревзойденный пуджари. Помимо всего, он еще великий астролог. Он может проверить, посмотреть линии Радхарани на, на ладони Радхарани. А, он говорит, он астролог. Тогда Джатила говорит, о, может он посмотреть руки Радхарани, а Матхману говорит, он Брамачарь, он никого не может касаться. То есть такая лила. Кришна совершает поклонение, не принимает никаких пожертвований. Он говорит, «Я...» Матхаман говорит, «Он Брамачарий, ему не нужны никакие пожертвования». А Джотила очень довольна, проведенной Кришной пуджой. Она все равно хочет пожер... делать пожертвования. Снимает себя драгоценности и хочет подарить ему. Но он ничего не принимает. Махман говорит, «Он Брамачарий, ему ничего не надо. Ты мне можешь мне дать». Так и Радхарани и Гопи обманывают Джатилу и поклоняются Кришне. Там в действительности в том месте много разных кон и лил. Радхарани принимала омовение в этой кунде. Джаганадас Махарадж, совершал там свой баджан. Я совершал баджан с одной стороны кунды, а он с другой. Иногда, когда я приезжаю во Вриндаван, я посещаю сурья И как-то раз... Параджаваси сказали мне, мы хотим отремонтировать баджан-кутир. Семь лет назад они предложили, давай мы отремонтируем твой, этот старый баджин кутир и ты, ты сможешь тут жить. А, то есть баджан-кутир Джаганадас Бабджа Махараджа, где он совершал баджан. Я сказал, что ну, если я останусь, я буду сам наслаждаться, но служение совершать у меня не получится, служение, которое я должен совершать сам буду наслаждаться удивленным баджаном. Мадхасудан Дас Бабаджи Махараж водах найти его отыскал. Насколько я поняла, он принял омовение в But, и обрел Jagannad осознание своей Сварупы. А напротив Солиаконда жил Малипури Баба, он Вы тоже знаете, был с... Сида Махаттой. Он совершал тамбажан, не несмотря на то, что вокруг было полно змей. Гопал да, с Баба его звали, из Манипура. Here, there, so, Долгое время займет посещение Палигана. То есть, получив Даршан -kun, вам необходимо -kun, вернуться назад на Радхакунду. Because near -Kilota, near -Kilota, you can find one И, следуя к следующему месту, what what вам придется I обойти Говардхан, но не совсем, а частично, по тому же пути пойти, по парикрамной дороге. Поклониться Кунджа бихари то есть кунжешмиру Махадеву, и затем идти уже долгое расстояние и достигнуть Пучри Гираджа Махарадж кто-то сравнивает со змеей, а кто-то с павлином. Так же, как у Павлина, у Гирираджи есть лицо, голова, голова и хвост. А кто-то сравнивает с Ананта Девом со змеей. Гирирадж это гирирадж, не так важно, как, с чем его сравнивают. Он не змея, а не павлин. Поэтому не так важно, кто с чем сравнивает. Пойдете ли вы в следующее место или нет, зависит от вашего терпения. Потому что дорога непростая и полна острых камушек. Камушков. По пути вы сможете увидеть много гошал, которые сейчас построены саду. И тогда вы придете на озеро под названием Шьям. Под... Шьямда. Там же находится Кришна Кунда. И там есть храм. И там вы сможете остаться на ночь. Там живет один Саду, поклоняется божествам. С этим местом связана следующая лила. Кришна и его друзья взяли большой лист дерева Кадамба и сделали из него тарелку и с него стали есть йогурт. Можно листья с сложить так что получится и такой стаканчик его конец его подгибают так чтобы йогурт не проливался и получается конус из него можно пить Особенность этого места в том, что там прохладно. Потому что там много деревьев. И даже so если стоит are... жара, там свежее. Если вы надолго захотите там сдержаться, чтобы отдыхать, там много времени займет и время на парикраму не хватит, поэтому лучше этого не делать. После этого я шел в деревню под названием Бахетш. Название образовалось следующим образом. Когда Нанда Мухарадж по просьбе Кришны, по наставлению Кришны, начал поклоняться Гирираджу вместо Индра, Индра разозлился. Для того, чтобы отомстить, он спустился на землю, и спустился как раз таки на, на это место. С райских планет он не зашел на своей колеснице с молнией в руках, с баджарой. И как раз таки от, от, от баджре, слово баджра, Слово слова ба, баджра, образовалось это слово. Название Бахедж. Бахедж. Там находится храм. Иногда я принимал там просад. Там есть божества. Мне порой давали просад там. А сейчас там возвели новый храм, очень дорогой. Можете остаться там, отдохнуть, а можете идти дальше. Но будьте внимательны, там нет туалетов, куда идти, непонятно. То есть осторожно с водой, осторожно с просадом, спать негде, ту туалетов нет. Если пойдете вперед, вы обнаружите Баладева-кунду. Потом вы выйдете на автобусную дорогу, Вы выходите на Бала-Кунду. Там нет божеств, но там находится Кунда Бала-Девджа Махараджа. Но местные жители э, стираются в этом озере так далее, хотя правительство просило м, этого не делать, чтобы вода оставалась чистой. Тем не менее, местные жители не слушают. Дальше бы деревня Парамадора, там Кришна сражался с мальчиками-пастушками. Очень много мест, которые надо посетить. Затем будет Наяна Саровара. No no no Большинство людей не знают об этих местах, exactly не знают, как их отыскать. Но But они находятся на больших дистанциях. Our distance our distance distance Затем будет место под названием Диг. Там вы обнаружите в там храм дальше будет, который был раньше инкрустирован драгоценными камнями, но мусульмане напали и все обворовали, все вытащили. Теперь мы видим там лишь выемки от алмазов, от бриллиантов, от жемчуга. Внутри храма божество, сейчас правительство поддерживает этот храм. So, you can meet with the palace, I go inside and check up how king, king was devotee, used to play. There you can find one, you know, fort. Fort, you know, fort? Fort. Fort you don't know. Fort is a place, there is one water circulation all around, and fort. fight, That's called fort. Fort. Мы поговорим об этом завтра. На сегодня я хочу остановиться. Итак, мы дошли до Балдева Кунда, и с этого момента продолжим завтра с Парамадоры. Завтра мы поговорим об этой шлоге. Вчера я объяснил только два слова. Завтрашнего дня на протяжении трех-четырех дней я буду говорить о ней.